Всем привет! Наконец-то можно немного расслабиться от этой пандемии, но будьте осторожны, соблюдайте социальную дистанцию. А кейсы будут, точно только вот не знаю когда. Не буду прогнозировать, только остается ждать. Вы же ждете? Я тоже. Так что ждем. Всем goodbye, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи!